У армян своя какая-то особая есть миссия, у каждого народа своя миссия, как у евреев, так и у русских, там у греков. Наш прародитель Хайк, мы же от его имени Гайк, имя это твоя сущность, это твоя миссия, это твоя природа, который жил в Вавилоне, когда из Армении после потопа часть народа пошла на юг, он восстал против Белла который строил Вавилонскую башню. Он отказался принимать участие в богопротивном строительстве да. сатанинского капища. Mm -hmm. Он и 300 его родственников решили вернуться в Армению. На родину предков, как хоринацы пишут. С 10 армией Белл погнался за ним. Он своим луком пронзил его, и армия разбежалась. После чего Господь смешал народы на языки, mm -hmm. и они не, не достроили вот это капище mm -hmm. вавилонское. И он вернулся в Армению. Кто был Хайк? Бесстрашный воин Бога, противник зла и злоодолевающим оказался. Он убил первого глобализационного царя, первого императора мирового зла, освободил все человечество. Так глобализацию вы считаете однозначно? Да, однозначно, конечно. Вы знаете, если Господь создал нации и государства, а остальное искусственно все подогнать в одно, это уже не божественное, это уже сатанинское. Так вот, он убил первого прототипа антихриста. Сатана нам этого не простит. Ни Гайку, ни нам, ни нашим потомкам. Это я еще 7 лет назад пел. Он будет гнаться за нами. Все время насылать испытания за испытаниями. Но мы, как армяне, даже осознавать свою миссию. Миссию Гайка. Гай. Я То должен есть, нести. То есть вы... мы да. должны быть стойкими. Да, нас будут резать. Да, будут нападать. Да, да нас будут бить. Но мы должны... Как горстка маленькая, как хайки 300 человек, половина женщины, половина мужчин, Мы должны зло одолевать. Мы должны быть бесстрашными воинами Бога. За что всю жизнь страдали, будем страдать, но будем до конца нести наш крест. Не надо отчаиваться. Где альфа, там и омега. Сатана знает. Когда в начале Армении свое слово сказали во время Вавилона, в конце тоже скажут. А это сатане невыгодно.